Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу рассказать вам о наиболее популярных моделях муштуков компании Вандорин мирового лидера в производстве аксессуаров для деревянных духовых инструментов. Сейчас рынок муштуков очень разнообразен, и это прекрасно. Есть те, которые предлагают темное матовое изучение есть те, которые, наоборот, дают яркий открытый звук. Мне кажется, это как с живописью: кому-то нравится Ван Гог, кому-то Рембрандт, но это в том случае, если вы коллекционер, а если вы художник то вам гораздо интереснее будет продукция вандор Потому что эти мыштуки, они как чистый холст. Они не навязывают какого-то конкретного звучания. Они предлагают вам найти свое, изучать именно так, как хотите вы. Начать хотелось бы с наиболее популярных и всеми любимых мыштуков B40 и B45. Это классика проверенного времени. Многие полюбили эти мыштуки за их универсальность. Они отлично подходят как для оркестровой работы, так и для сольного исполнительства. Я сам играю на B40. Муштуки линейки M, в частности M30 и M15, имея меньшее открытие, позволяют добиваться более округлого и сконцентрированного звучания, которое, на мой взгляд, отлично подходит для музыкантов, занимающихся сольным исполнительством и камерной музыкой. Муштуки серии BD относительно новы, но уже отлично зарекомендовали себя как муштуки, позволяющие работать с глубиной звука, в то же время сохраняющие отличную артикуляцию. Стоит также отметить ровность и собранность верхнего регистра. Важно отметить, что отличительной чертой хорошего муштука является не только удобство исполнения, но и его совместимость с тростями. В этом смысле, конечно же, связка муштуков и тростей Вандоррен является улучшенной рынке. Все перечисленные мною муштуки, трости, а также другие продукты компании Вандоррен можно приобрести в онлайн-магазине Glingerru или прийти и попробовать их в магазинах сети.